Всем привет! Каждый день команда «Универньюз» готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. В КФУ подано почти 49 тысяч заявлений от абитуриентов. Ученые КФУ смогут вылечить рассеянный склероз и паралич. В КФУ продолжают проходить внутренние вступительные испытания для абитуриентов. У абитуриентов остается все меньше времени для подачи заявления на поступление. У многих выпускников волнует вопрос. Куда же отдать оригиналы документов? В Казанский федеральный университет на сегодняшний день подано уже более 6 тысяч оригиналов. Приемная комиссия Казанского федерального университета продолжает принимать заявления от абитуриентов. По данным на 16 июля всего в КФУ подано 48 808 заявлений, включая бюджетную контрактную форму обучения. Из них оригиналы документов подали 6 395 абитуриентов, включая бакалавриат, магистратуру, бюджетную и контрактную форму обучения. В четко значит, отметилась тенденция прироста Подача оригиналов э, документов на магистратуру. Оригиналы своих документов абитуриенты чаще всего отдают в институт филологии и межкультурной коммуникации, в институт международных отношений, а также в институт управления экономики и финансов. Направление лингвистика, геология и международные отношения сохраняют свое лидерство. Именно сюда поступает больше всего заявлений от абитуриентов. На 9 июля было подано 182 заявления от 100 бальников, из них 32 оригиналов После назначения приказом ректора Казанского федерального университета новой единовременной стипендии – КФУ сту бальник цифры заметно поменялись. 196 теперь сту бальников у нас и оригиналов 40. То есть было на 32, теперь 40, то есть на 8 оригиналов у нас уже больше. То есть оригинал свидетельствует о чем? Человек, вы сказал, явно четко свои намерения подавать документ сюда и значит поступать сюда. На единовременную выплату могут рассчитывать победители и призеры заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников, а также абитуриенты, набравшие 100 баллов по результатам ЕГЭ по предмету, являющимся профильным для образовательной программы высшего образования. Победителям будет выплачена сумма в 100 тысяч рублей, а призерам и стабальникам 80 тысяч соответственно. Победители и призеры Олимпиад также могут рассчитывать на специальную ежемесячную стипендию в размере 10-4 тысяч рублей. Свои заявления в Казанский университет подали уже 8 призеров заключительного этапа Всероссийской Российская Олимпиада школьников. Три из них это выпускники лицеев Казанского федерального университета. Два из IT-лицее, это по Олимпиаде по химии и по астрономии, и один это лицей имени Лобачевского, Олимпиада по информатике. Что касается иностранных абитуриентов, то в качестве отборочных испытаний уже 3556 человек прошли онлайн-тестирование. В социально-образовательной сети КФУ будут студентом. Из них подали заявление к нам в Казанский федеральный университет. Это 1561 абитуриент. И из них прислали документы около 381 человека. 26 июля заканчивается прием документов на бакалавриат, а 3 августа уже выйдет первый приказ о зачислении студентов в Казанский федеральный университет. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжают рождаться новые звезды, которые прошли ЕГЭ и теперь сдают творческие экзамены. Как на самом деле проходят вступительные экзамены в КФУ, вы узнаете в нашем следующем сюжете. С 12 июля в Казанском федеральном университете проходят внутренние вступительные испытания для абитуриентов, которые продлятся до 26 июля. 17 июля состоялся один из творческих испытаний для абитуриентов, которые поступают в Высшую школу журналистики и медиакоммуникации КФУ в направлении телевидения. Направление подготовки требует специфических знаний и умений, которые выходят за рамки общеобразовательных предметов и которые могут быть подтверждены не только результатами ЕГЭ. На самом деле насчет результата очень трудно говорить пока что, но впечатлений у меня полно приятных. Вопросы были довольно интересные. Думаю, что поступлю. Я надеюсь на это. Я очень давно хотела поступить в КФУ. Вообще я подавал документы сюда, в Казанский федеральный университет, на два факультета. Это телевидение и международная журналистика. На международную журналистику я подал копии, и вчера была письменная часть. Все прошло достаточно легко, интересно. Результатов пока не знаю, но... Думаю, что все хорошо. Абитуриентам, поступающим на направление подготовки телевидения, предстоял пройти творческий конкурс. Он состоял из двух частей. Написание сочинений и прохождение собеседования с наличием личного портфолио, содержащего опубликованные абитуриентом творческие работы. Диана Шилова, Ленарду Универ Универньюз. Казанский федеральный университет делает новый шаг в дистанционном образовании. В шести институтах КФУ появилась система Джолинга.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 Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Ученые КФУ выясняют точные причины развития рассеянного склероза, которые пока еще остаются неизвестными. Проделанная работа позволит выработать эффективную терапию. С подробностями исследования вас познакомит Аделя Шамилова.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 федерального университета необходимо провести активную научную работу, которая наверняка позволит ответить на этот непростой вопрос. Адель Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. А на этом наш высплыв подходит к концу. Следите за нами в социальных сетях и будьте всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!